и перепишем номера купюр, и все вам разъясним. Правильно сделали, что пришли. Милицию надо очищать. Вот. Ага. Столпалаш. Понятые здесь. Управление собственной безопасности. Майор Славин. Ну и дальше что? Дайте-ка ваши ключи. В какой стати? От вас только что вышел человек, который вручил вам деньги. Пять тысяч долларов. Взятку. Есть его заявление. Какая взятка? Вы что, обалдели? Или заняться больше нечем? Откройте, пожалуйста, ящики. Слушайте, вы собственная безопасность. Ну-ка, отсюда! Не надо, товарищ подполковник. Мы тоже на службе. Хорошо. Хорошо. шутите. Да, Нет, Ромакин привезли его вместе с Сетью. В наши Все очень похоже на английском. его Нет, понимает, что он не местный. Может быть, какой-нибудь Одежду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 начинает действовать уже через 10 минут. И благодаря комплексному действию борется с основными симптомами простуды. Тороплю, некогда болеть. Александр Александрович, клянусь, товарищ генерал, вы послушайте. Артоль Павлович, вот, пришел, как договорилось, Тенчук, тянчук. Не припоминаю. Принести. Я не просил. А вчера? По телефону. Вы же не мальчик, чтобы о деньгах и открытым текстом. А если этот разговор уже пишется? Потому-то там все и обтекаемо. Где теперь ваш Тимчук. Его следователь допрашивает. Mm -hmm. А почему он ходатайство тебе принес, а не следователю? Позвонил, попросил передать. Довесок к деньгам? Да. Денег не было. Что-то сомнительное, чтобы Анатолий Павлович мог взять деньги вообще, а тем более у такого персонажа, как Тимчук. А чего тут сомневаться? когда их столе нашли. Туда не подбросишь. Тимчук мог. Но он даже не садиться. А еще кто-нибудь? Не знаю. Я здесь за начальника управления. Сан Саныч, что, Толя? Я тихо убежалка в коридоре встретил. Ваши светится от счастья. Ему разрешать. Уже говорился. И что? Ничего. Надо от Тимчука колоть. Если это подстал, то он при делах. Это кажется приятель Боцмана. Приятель. Мы уверены, что по очень дело. напарника говорит? Морозов? Да. Денис. Труд его нашли. В Эстонии. Недалеко от Талина. Как? Местные рыбаки нашли. Убийство. Задушили и в озеро бросили. Черт. Прям какая-то черная полоса пошла. То одно, то другое. А что он в таком делал? Да бог его знает. На взял краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам. Шишкин как подписал. Женя сказал, что едет по делам дней на пять. Что он за человек-то был? Действует.